Точные удары торпедоносцев-североморцев. Только три экипажа уничтожили своими торпедами 13 транспортов и два сторожевых корабля. Разведка донесла, движутся несколько немецких транспортов. В числе других на перехват вылетает экипаж трижды орденоносца гвардии капитана товарища Балашова. Копеда попала в цель. Вражеское судно горит.